Всем привет, меня зовут Макс расскажу вам, как заработать на автомате без вложений на криптовалюте, биржа, биткоин, акции и куда инвестировать. Вот такая у нас тема. Итак, значит, инвестиции. Есть инвестиции в криптовалюту, акции, все остальные. Еще есть ставки и так дальше. Если я что-то вот не сказал, не договорил, напишите в комментариях, чтобы я договорил их. Вот, насчет инвестиций. Инвестиции в криптовалюту. это очень выгодно. Это лучше, чем в доллары вылаживаться. Да, я их уже купил. Вот, еще можно, на если вы из другой страны, неважно с какой, вам нужно только зарегистрироваться в одном кошельке, и вы сможете покупать биткоин, но по не в одном курсе. Но зато купить его, если вы не можете купить биткоин. Есть такой, называется кошелек Payer. В нем можно любую валюту купить, но не рекомендую, ведь я покупаю биткоин за гривны. Есть отличный сайт, я заработал буквально... За 3 месяца нам 30 минимум гривен. Я так посчитал минимум. Если я заработаю больше, я вам скажу. Я уже показываю этот сайт, поэтому оно очень выгодно. Немножко так лучше, чем в долларах, вроде бы. Это минимум 1000 гривен положил и 30 гривен заработал. Еще если я буду выводить, комиссия будет. Поэтому через год посмотрим, сколько мы заработаем, сколько мы отнимем. Посчитаем это все вместе. Вот так вот, а насчет акций, я не покупаю акции, эм, ведь там неизвестный сайт, мне мне нужно его изучить, потом уже вложить, наверное там минимум вообще то 1000 гривен, мне сейчас их нет. Э, потом я, наверное, куплю, когда придут эти деньги, я смогу их купить и показать вам, и все тогда получится это сделать акции куплю, куплю, тоже куплю вот нужно куда инвестировать М -м, как заработать тоже можно э есть еще виды заработка я уже про них говорил про них да? это можно, если вы еще не совершолетний или вы совершолетний, можете делать э хобби в заработок снимать их можно что вы делаете? Публиковать на сайте, создавать сайт, создавать группу. Вот так тоже можно зарабатывать. Но у нас есть обычный способ. Я так смотрел, что много людей так делают. Как будто в интернете куча денег, мы их забираем все. Ведь новая сфера интернета. Чем раньше мы заберем, тем лучше. Ведь Потом будет уже что-то другое. Это прям халява. Поэтому, кто хочет халяву, забирайте, пока есть, потом какая-то криптовалюта уже, биткоин уже не будет расти. Вот что другое, они будут маленькие статистики, поэтому я криптовалюту рекомендую. Акции тоже, но акции они лучше, чем криптовалюта, потому что вот кто создает криптовалюты да, люди могут инвестировать в него но не так уж много а вот если мы будем считать какую-то компанию Facebook, например она стабильно растет потихоньку мы можем вложиться в ну, хотя бы 20 долларов по доллару там счетчик есть ну, это из Штаты И можно, вы можете свою компонент добавить я там не разбирался у меня такого не было наверное там будет поприкольнее вас будут вваживаться, будут деньги, вы должны их потом отдать. Вы тем самым повышаете им шанс, чтобы вам еще отдавали деньги. Вы еще покупали себе, чтобы еще отдавали побольше им. Потом они как-то размещали. Вот так они делают это. Это очень тяжело быть. Задавать компанию и как-то ново зарабатывать, чтобы отдавать побольше. Или вы можете минус выйти. Но это забыл, кто в Минус. Не рассчитывал. Ни одна компания, наверное, никогда, всегда она будет вниз идти. Потому что когда вы инвестируете какую-то компанию, вы получаете, ну, потом получите. Сначала они, забирают ваши деньги на какой-то срок, потом они с этими деньгами что делать делают, зарабатывают или не зарабатывают, они должны обязательно потом вам вернуть в это предложение, там, денег в банк, или другое даже что можно поэтому могу показать если вы лайк поставите подпишитесь и напишите в комментариях вот и могу вам показать как это сделать инвестировать в акции как тут мы уже поговорили вот в акциях можно сделать инвестиции и получится как это продолжение да скажу вы значит вложите в компанию она потом Должна как-то заработать, купить какие-то продукты, но не машину. Ведь если она купит машину, как она вам обратно даст? Ну, она вам, возможно, даст какие-то копейки. Значит, компания упадет до нуля, и тогда банк этот уберет эту компанию. И все, и она не будет там отражаться, они не смогут заработать. А как она там они зарабатывают? Вы им даете деньги, вы инвестор, даете им деньги. В акцию какую-то у них. Они получают и они инвестируют тоже только крупную сумму, которую вы собираете вместе всем. Не видно, кто вы инвестируете, в какой страны. В общем, у вас собирается 10 тысяч, 100 тысяч людей инвестируют. миллион инвестируют. И уже где-то, хотя бы люди там раз инвестируют. И они уже имеют капитал 50 миллионов долларов и они думают зачем нам машины покупать Ведь, если мы купим туда компанию где ниже тогда они инвестируют в что-то другое у них теперь собралось из вас всех 50 миллионов долларов и они могут купить ну, обновлением наверное например что они могут купить чтобы еще позаработать они подзаработают 55 миллионов. И 5 миллионов они вам раздадут. Или 4 миллиона вам раздадут, а себе миллион сэкономят за то, что они поработали. Тоже так можно. Или они могут просто вам дать 5 миллионов, а себе просто прокачать свою компанию, свой сайт. Например, давайте сделаем фейсбуку э, Прикольно становится сеть. Значит, Facebook. Вот Facebook забирает. Вы инвестируете, уже заработал Facebook 100 миллионов долларов. Хорошая компания. Она долго там была в акциях И все, вы получаете. Вы смотрите за этим все. Вы не видите, но я вам расскажу. 100 миллионов долларов. И они думают, что им делать. могут вот они потом вернуть. Значит, статистика будет вот такая. Могут э, забрать кусочек вот такая будет. Не знаю, на подарки какие-то. Это хорошо компания, да? Если они в кризисе будут, они могут как-то продать компанию. Они выгонят, и они не смогут даже зарабатывать. Это дополнительный эффект. Наверное, так работает. Или по-другому работает. Но я думаю, так должно работать. Ведь компании много людей работает, поэтому должна именно так работать. Вот, и может быть они на фонде все делают вот вот если я бы я я бы вам сказал правду ну пока ведь это примерная правда вот кто знает как это работает напишите в комментариях и как мне узнать что вам это все сказать ну в общем то продолжаем М -м -м. компания Facebook. 100 миллионов долларов например и они инвестировали, чтобы куда-то заработать побольше. В эту 100 миллионов долларов влаживают. На всех даже показывают, а говорят, как они зарабатывают. А вот так они делают. Вот собирают. Ну, это продолжение, значит, пока.